Важные продукты для населения создали обшорных зуб в Калининградской области также в Приморском крае для олигархов А также нашумевшее голосование в Государственной Думе По поводу повышения пенсионного возраста 340 депутатов Партии Единой России, кроме настоящего мужчины Натальи Поклонской, проголосовали за повышение пенсионного возраста. Разве таких депутатов мы газируем в Государственном доме? Разве таких представителей мы желаем, чтобы наши так отстаивали интересы? Нет! Так. Информационное агентство «Ледокол». Вопрос можно задать? Да, да. О. А, Что? Информационное агентство «Ледокол». Вопрос можно задать? Слышу, Понятно. В интернете молодое агентство. Самарское? Нет, российское. Да. Вообще, но сейчас устно в принципе достаточно бойко объяснили. Да, но на публику. Ясно. Информационное агентство Ледокола. Вопрос первый такой: Ваша цель прийти на митинг? Для чего? Поддержать, чтобы больше людей поддержать, как говорится, такого. Ну, поддержать протест против повышения пенсионного возраста. Хорошо. Второй вопрос. Как вы считаете, митинги, подписи, голосования, выборы помогут остановить повышение пенсионного возраста, снизить цены, снизить тарифы ЖКХ и все прочее? Вряд ли, конечно, но хотя бы поддержать. Я в этом, в этом, я чуть чуть сомневаюсь. Но все равно приходишь, хотя бы какая-то маленькая надежда. Ну, смотрите, маленькая надежда. 2016 год, пришли на выборы. По результатам выбора... Значит, часть пенсионеров лишили часть льгот, у других часть пенсии отняли. Ну, так выразимся, правильно? Вот, 2018 год, март месяц. Сходили, проголосовали, активность, так сказать, проявили. Результат. Они, так сказать, пенсионный возраст подняли, повышение зарплаты, вернее, оплаты, тарифов, ЖКХ и всего прочего и цен. Никто не, как говорится, не снизил. То есть, так и осталось. Пожалуйста, сентябрь 2018 года впереди выборы. Имеется Смысл идти? Ну, знаете.. Если, честно говоря, если рассудительно, вроде бы не надо, ну, если рассуждать. Хочется хотя бы, знаете, как-то вы просто как говорится, поддержкой этой, хотя бы такой, хотя бы внешне. Ты мозга не понимаешь. Есть. А какие? Есть. На сегодняшний день самая активная политическая позиция, это наоборот, как раз не идти на выборы. Вы думаете? Абсолютно так. И что будет? А, поймите правильно. Вот смотрите, даже если не смотреть на политику, Техническую сторону выборов, а чисто технически. Выборы на сегодняшний день проводятся э, с помощью электроники, с помощью интернета, с помощью э, считывателей. Правильно? Да. То есть вы подходите, там КАИП стоит, да. кладете в листочек, он считал информацию с этого листочка или уходит по прямому проводу закрытому проводу по интернету или остается на флешке, которая уже никем не проверяется, значит, пересчет вот этих вот бумажек, бюллетеней – это чистая формальность, это уже политический театр. Вы никаким образом на это не влияете, на то, Сколько, куда, какие голоса они перенесут? То есть сам Понимаете? Только, ну понятно. Да, то есть вы просто напросто им самое главное сам нужно, пришел. чтобы вы пришли, взяли бюллетни, расписались в этом журнале. То есть им нужна массовка на этот политический так. театр, и они это выполняют, благодаря, так сказать, присутствию Почему граждан. Вы, что? Что? вы просто напросто по будет? вы просто покажете, что вы не поддерживаете ну. все их дела. А помешать в любом случае, придете, не придете, в любом Нет, случае не сможете. Они сколько хотят, столько и, так сказать, нарисуют. Ну, пусть я грубо скажу, но смысл такой. Поэтому единственная политическая позиция, которая на сегодняшний день, так сказать, хоть как-то им бонусу э, покажет или еще что-то там, ну, лишит их э, законного заявления о том, что про нас, за нас проголосовало большинство народа. Как они в шестнадцатом году про это кричали. Вот и все. А вы сами? А мы не ходим. Совсем? Совсем. Вот так. Так, сейчас я... От а какой политической Есть такое информагентство «Ледокол», то есть вот мы его сформировали. А движение... Держите. Вот, адреса. А да, вы? да, да. Движение у нас «Союз коммунистов». А, понятно. Нужно? Да, нужно. Вот, в отношении... Повторите говорите. вопрос. А вы по вы назвали себя ледоколом? Нет. Мысль была называться ледоколом, потому что как раз история переврана за эти 30 лет очень сильно. И у людей ассоциация, при слове ледокол, ассоциация идет с каким-то резуном, предателем, изменником Родины. Вот. А не просто с кораблем, который ледокол выполняет, функцию ледокол. Или первое на ледокол Ленин. В голове у людей уже этого нет. Значит, на надо как что сделать? Надо ледоколом ударить по этому новому вранью Нью-Историка. Поэтому ледокол другого варианта нет. Логично? Да, можно так сказать. логично. Благодарю. Мне сто ледокол. Вам вопрос можно задать? Да, конечно. Так. Ну, первый вопрос. Э, ваша цель, так сказать, причина, по которой вы пришли на митинг? Не допустить повышения пенсионного возраста. Mm -hmm. То есть выразить свой протест. Да, конечно. Хорошо. А, позицию. Второй вопрос. Вот собирают подписи вокруг этого. Э, как считаете, возможно ли подписями, митингами? таскать э, хождением на выборах на сегодняшний день, э, таскать принудить понизить, восстановить тот пенсионный возраст, который был по КЗОТ, РСФСР, как говорится, снизить оплаты за э, цены, снизить тарифы ЖКХ и все прочее, потому что комок то большой, не только же вопрос пенсионного возраста. Я думаю, что нет. Нужно, нужно менять сферку, ну, руководство страны поддерживает такие решения? Алексей, ну, сделать, вот смотрите, существует э, классовый подход. Что это такое? Есть класс пролетариата, есть класс буржуазии. Пролетариат – это наемные работники, которые работают по договору, и фактически, как говорится, им не принадлежат, при, принадлежат средства производства. Так это определим. Вот. То есть в этой ситуации фактически те, кто там сидят наверху, все это руководство, они выполняют решение, так сказать, указания своего буржуазного класса. Согласна. Правильно, да? Вот. Отсюда, как считаете, достаточно сместить там, как говорится, Иванова, Петрова, Сидорова на другого, там, Губерман, там, Иванов номер два, номер три, номер четыре. если кто-то будет хотя бы прислушиваться к народу, за что-то поменять, и высшие чины, скажем так, не высшие засловия, а именно наемный народ, который вот сюда вот вышел, тогда, что-то будет, то менять. Значит, мое мнение, Единая Россия брешет, Ясно. Понятно. Но смотрите, тогда все-таки вопрос по отношению к выборам. Это последний вопрос. Пример. 2016 год. Выборы прошли у пенсионеров отняли там льгот на проезд, там еще что-то какие-то льготы, частично у некоторых пенсии срезали вот, это итог 2016 года март 2018 года пришли на выборы после этого одобрям сделали после этого получили повышение пенсионного возраста никто не про какие-то, так сказать, удержания даже цен, тарифов ЖКХ и всего прочего даже не заикается вот, то есть Впереди у нас сентябрь 2018 года. Смысл идти на выборы есть? Ну, как минимум, не проголосовать за Единую Россию, проголосовать за всечую новую партию. Я не скажу, что от этого будет опасно. Но ну, хотя бы что-то что в моей силе сделать. И не проголосовать за Единую Россию. Хорошо. Добавь. Дело в том, что, вот смотрите, с нашей точки зрения, мы на этот вопрос смотрим так. О том, что смена одной головы на другую говорящую толку не дает. Смена системы требуется, то есть общественно-экономической системы. И на выборах на данный момент нет разницы, кто там сядет в кресло. ЛДПР, ЕР, КПРФ или там или еще какие-либо, так сказать, единые, объединенные. Фактически, они все являются представителями класса буржуазии. Мы должны да. То есть, э, в, в таких условиях, в условиях электронных выборов, э, самая активная политическая позиция ⁇ просто не идти на выборы. Все равно выборы будут состояться. Это однозначно. Тогда зачем просто увеличивать им массовку пришедших на выборы? С одной это, так сказать, не вписывается в современный предыдущий в трафарет жизни, но Все вот. Все равно Ну, это просто. Сейчас электронная форма голосования. Пришли, данные собираются через интернет или собираются на флеш. В результате. Данные в любом случае у них уже есть. И сколько там бюлетнее как пересчитывали, уже это никого не волнует. Распределят так, как им нужно. Еще раз поэтому и вопрос такой был. Стоит ли идти? Возможно и не стоит. Ладненько, благодарю. Все. Информа агентства «Ледокол». Вопрос можно задать? Вопрос простой. Первый. Вы пришли на митинг. Цель прихода. Цель прихода – поддержать реформы пенсионного... Поддержать протест? Конечно. Угу. Так, как вы считаете, сбором подписей, э, митингом фактически за выборы, э, дальше, ну, как бы выразиться, вот так, такими мероприятиями можно остановить повышение пенсионного возраста, повышение цен? Если все пройдет по всей стране, то вполне возможно до референдума, референдум уже обсуждается, что возможно будет. То есть, если народ заявляет свою, как угу позицию. Если сидеть просто как глушата в горке, то ничего не будет однозначно. Какие-то шаги должны быть. Угу. Так, вот смотрите. Раз вопрос про референдум, то есть фактически про механизм выборов. Правильно, да? Ну тогда я приведу такой пример. 2016 год. Прошли выборы. Через месяц все новоявленные депутаты начали громко-громко кричать о том, что нас 90% выбрало. И после этого у пенсионеров Льготы на проезд срезали, частично пенсионерам пенсии порезали. Это результат 2016 года. 2018 год, март месяц. Все дружно пришли, проголосовали. Вот Результат. Повысили пенсионный возраст, останавливается рост цен, тарифов никто не собирается. И отсюда вопрос такой. Смысл есть идти в сентябре на выборы, которые вот у нас будут? Ну опять же, а если не идти? Смысл тогда не идти... Мы не выбираем, мы вы решаем, что хотите, а мы не участвуем ни в чем? Хорошо. Если не политическую сторону вопроса, чисто техническую сторону вопроса, поясню. Выборы проходят в электронном виде. То есть вы приходите, считыватель ставит, правильно? Каип, так называемый. То есть... Данные, которые вот, положили листочек, считает, он собирает или отправляет сразу по интернету, по закрытому каналу, бесконтрольно, или складываются эти данные на флешку, что тоже бесконтрольно. И дальше все пересчитывания бюллетеней уже результат никакой, ну это чисто формально, это уже театр. Вот. То есть фактически никто не может проверить. Какие цифры ушли по интернету или сложились на флешку? Я хочу сказать, что у нас много в стране плохого из-за того, что у нас плохой вообще контроль за всем. Согласитесь, за всем. За качество, и услуг, и продуктов, и работ. Новостройки нашей Самары, тротуары, замена контроль где-то был такой, чтобы кого-то извиняюсь. Так чтобы страшно стало остальным. Может, где-то контролирующие как-то органы должны. Они должны, но они хорошую зарплату получают. А будут ли они работать? Или они будут выполнять требования того класса, который сейчас у власти? Хорошо, тогда вопрос последний, прям в лоб. Вот с нашей точки зрения, самая активная политическая позиция на выборах вообще не ходить на выборы. Причина, причина одна. Для того, чтобы, э, собственно говоря, не оставить свою подпись под журналом выдачи билетней. Потому что, когда получаешь билетень, значит, ты согласен со, всеми, э, со, со всей построенной системой. Нет, не так Я все равно пойду на Нет, это никто вам не Нет, мешает. абсолютно. Я не знаю, у меня как-то вот муж вот так вот настроен был всегда mm -hmm. И меня вот, ну как на выборы не пойти? Mm -hmm. Все равно нужно пойти и участвовать, чтобы ты знал, что либо тебя обманули, либо тебя не обманули mm -hmm. типа, Ну, -то, что -то. подождите, ну, все, ну хорошо, вы, вы увидите уже, в 2016 году люди увидели, что обманули В 2018 фактически вы тоже Вы мы все равно выбираем, когда на выборах Мы конкретно, вот, вот мы с вами не знакомы, я не могу сказать, какой вы человек То же самое, мы идем на выборы по делам смотрится человек. А какие дела? Кто ярко засветился в СМИ, кто ярко засветился в скандале, тут мы отрицаем, тут мы положительные плюсы ставим. Угу. Поэтому на выборах мы выдвигаем депутатов, фактически не зная этих людей. Угу. Поэтому ну, надежда на то, что выдвигается лучший, и уже тут понял то есть как фишка то есть у вас еще есть надежда конечно все понял конечно благодарю до свидания за этого вот потом даже в интернете у нас на канале увидите все это ну у всех есть какая-то дрожь в коленках может быть Ну, вопрос первый вопрос первый вы пришли на митинг цель прихода на митинг не повышали пенсионный возраст, не повышали кварплаты, бензин, продукты. Mm -hmm. ну, на, на все. У нас же на все идет повышение. Каждый Точно. месяц бензин растет, продукты растут. Кварплаты – это вообще... Mm -hmm. Вся коммуналка в цене поднялась. Вся коммунал. Mm -hmm. Налоги все. поднялись. Вся коммунал. Mm -hmm. НДС поднялся. Mm -hmm. Тогда второй вопрос. Как вы считаете, подписями, митингами всякими там, ну, не знаю, референдумами, выборами. Можно что-то исправить, остановить повышение, то есть вернуть на нормальный пенсионный возраст, как бы снизить цены там, тарифы. Можно. Возможно. Вся Европа выходит так. Mm -hmm. Вся Европа выходит, mm -hmm. они же выходят, и поэтому, может, и нам нужно так mm -hmm. Только людей поможет. Если мы будем дружны, если мы будем едины, то тогда однозначно это повлияет mm -hmm. на ситуацию. И, возможно, в дальнейшем они все-таки подумают, и примут решение, чтобы не понимать нести он mm -hmm. а, Тогда как бы последний ориентир. Ну вот о чем речь. Значит, 2016 год, на выборах ходили? Да, ходили. Результат этих выборов, я как бы свою формулировку скажу, прав, я не прав. Значит, через месяц новоявленные депутаты заявили, что за нас проголосовало там 90%. Ну, вот, дальше. У пенсионеров срезали льготы на проезд. Срезали частично у некоторых пенсию. Вот. Дальше 2018 год выборы, март месяц, проголосовали коллективно, дружно, как бы все, так сказать, чего, чего ожидали от нас. Результат. Повысили пенсионный возраст, цены все выше. Спереди у нас сентябрь месяц. В сентябре имеет смысл идти на выборы? Имеет. Это как? Просто надежда, уверенность, что что-то можно изменить или как? Да. Да. Что да? Надежда? Что-то изменить Что-то изменить можно. Она вряд ли изменит. Мы ничего не смеем. Это не от нас, это от правительства зависит. Даже я и не пойду и против, то все равно, кого они поставили, тут уже и будет. Мне кажется, от нас уже ничего не зависит. Они, Народ для, они для них сейчас вообще сами сейчас, выбирают, сами, да. сейчас не выбирают, а да, сами да. назначают. Нам все нет. остается, я не знаю это. Войну, наверное, надо уже объявить. Если они, вы понимаете, достаточно трезво в моем понимании, о том, что фактически они все сделают сами. Смысл идти, стаптывать башмаки. Есть Чуть -чуть Смысл идти и стаптывать свои башмаки есть? Если что, сделают, как, как им хочется. То, конечно, не стоит. Конечно. Да, конечно. Вот информагентство «Ледокол» – это организация, мы формируем организацию «Союз коммунистов». Вот с нашей точки зрения, самая активная политическая позиция на сегодняшний день – это как раз не идти на выборы. Потому что по крайней мере хоть эти деятели наверху уже не смогут кричать. За нас проголосовало 90 процентов. Пойдут, то смысл, конечно, будет. вот о чем речь. Нет, нет. Все, благодарю. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопросы можно задать? Нет, конечно. Ну вопросы. Первые. Вы пришли на митинг. Ваша цель? Показать правящей власти, что народ против повышения пенсионного возраста. И что мы готовы выходить вот на эти митинги до тех пор, пока эта реформа не будет э, отменена. Так, второй вопрос. Вот здесь э, собираются подписи, проводится митинг, а вообще. С помощью таких методов, как считаете, и тех же самых выборов, можно ли что-либо изменить на сегодняшний день конечно, в буржуазной России? Конечно, mm -hmm. Нужно обязательно ходить на выборы, потому что не ходить на выборы нельзя. Правящая власть отменила порог часть, mm -hmm. и поэтому даже если на выборы придет 10 человек, они будут считаться состоявшимися. И если 6 из них проголосуют за единую Россию, то потом нам объявят что Единая Россия победила с результатом 60%. Поэтому на выборы нужно идти обязательно и выражать свою позицию, так как Единая Россия предложила нам это закон о повышении пенсионного возраста. Лично я буду голосовать э, за других кандидатов. Конкретно я буду голосовать за кандидатов КПРФ. И призываю это сделать всех народно людей. Тогда вопрос такой. Вы являетесь, политически ориентируетесь на КПРФ? Да. Хорошо. Потому что при коммунистической партии... Не-не-не. У меня немножко другое. Вы коснулись вопроса выборов. Да. Вот смотрите. 2016 год выборы прошли через месяц депутаты начали заявлять о том что 90 процентов населения нас поддержало правильно после этого Значит, срезали льготный проезд на транспорте, срезали частично пенсии. То есть результат этих выборов. 2018 год. На выборы пришли, проголосовали. Что получили? Повышение пенсионного возраста, не остановлен рост цен, как минимум, как бы про это не говорили. У вас. Поэтому я и говорю: что голосовать нужно. Не за кандидата про Президент России. У любой правящей партии должна Большинство во всех органах власти принимать вот такие антинародные законы. Хорошо. вас поинтересовало? Сейчас, секунду, я, я доведу технический вопрос, чисто задам. Вот смотрите, я думаю, что вы уже участвовали в выборах и как наблюдатели, и как, так сказать, может быть, даже член комиссии. Я думаю, для вас не секрет о том, что на избирательном участке используются КАИБы. То есть электронные формы голосования По которым информация считывается Или И у нее два варианта Один вариант уходит по интернету По закрытому каналу Или складывается на флешку То есть таким образом проверить Сколько там чего сохранилось у них Или какая информация ушла Таких вариантов нет Как они это распределят И отсюда э, чисто формально остается Пересчитывание бюлетней. То есть чисто технически это не подконтрольно Никто не может проверить эти каналы. Поэтому отсюда и вопрос, смысл есть идти? Нет, смысл есть. Потому что на выборах все равно всегда присутствуют наблюдатели. Нужно проявлять, опять же, активность. И наблюдатели все равно этот процесс контролируют. Угу. Если они подходят ответственно ну, к своей этой работе. И поэтому а... если мы не будем ходить на выбор, ну завтра у нас процентов будет поддерживать Единую Россию, и нам об этом объявят. Ну, судя по возможностям электронной системы, им никто не мешает эти процентов и вчера нарисовать, и сегодня нарисовать. А опять же, э все наши вот эти. Возмущения на улицах, вот такие организованные, они показывают о том, что 100% не поддерживают Единую Россию. Поэтому, если они об этом объявят, ну, значит возмущений будет еще больше. Я думаю, Хорошо. что они все-таки побаиваются настолько уж фальсифицировать результаты выборов, особенно вот после таких масштабных акций. Во, вот это ключевое, ключевая расшифровка вашей позиции. Понял. А, у нас же были неоднократные случаи, когда КПРФ предавала своего избирателя. Ну, какие, например? В 96 году раз президентские выборы, потом выборы в парламент 11-12 год. Сейчас, когда закончились выборы президента, в Грузине на КПРФ открыто заявили, что были украдены голоса, огромное количество голосов. И КПРФ не вы не вышло защищать своего избирателя. Не устроила митинги, всеобщие стачки, забастовки, акции гражданского массового неповиновения. Вы считаете, что вот у меня как простого обывателя эта партия должна вызывать доверие после такого поведения? Я не знаю, как у вас, но вот лично у меня из всей оппозиции, которая есть на сегодняшний день. Как КПРФ вызывает, ну, скажем так, не то что симпатию, а доверие, потому что ну, другой, более реальной оппозиции я не вижу, потому что, может быть, это будет выглядеть... Не очень убедительно для вас, но когда мы жили в Советском Союзе под руководством коммунистической партии, я бесплатно влачилась, меня бесплатно лечили, мои родители получили бесплатно. Это разговор про Советский Союз про советскую власть. На сегодняшний понимаю, день у нас буржуазная Россия и капитализм. Но при этом, если мы не я будем значит, поддерживать коммунистов, понимаете? Советскую. Менять надо власть на советскую. Правильно, на плановую экономику. Да. А КПРФ за это? Конечно. Конечно. Мы не видим в программных документах этого. Есть общие красивые формулировки, но конкретики нет. Ну хорошо, тогда какой оппозиции вы предлагаете поддерживать, вашу точку зрения? Ту, которая 100% будет говорить за советскую власть и за плановую экономику. Ну, я бы сказала, что вообще всей оппозиции надо бы вот в данный момент объединиться. И немножко поубавить свои... Это... это... Да. А вот еще вопрос. Получился. Лидер партии КПРФ Зуганов сказал, что Россия исчерпала лимит на революции. Скажите, без революции мы можем восстановить советскую власть, плановую экономику, народовластие? Хотела, Я думаю, революция, что да, революция это всегда плохо. А с точки зрения марксизма, ленинизма такое может быть? С точки зрения марксизма, ленинизма, это время было другое. Опирались то на пролетариат. Сейчас чисто пролетариата это нет пролетариат, которым нечего терять, куда советский. Это если формулировать. А по... то положенков наложили много. На, на мостовых орудиях пролетариата. <свят> Плитку я не. Значит, пролетариат, если бы мы берем капитал и читаем там, Марксы, почитаем с немецкого, то это наемный работник, а не так, как формулировалось, что рабочий. Только рабочий, фабрично-заводской. Поэтому это вопрос достаточно широкий и спорный. Я уже Маркс и а Ленин, Ленин же, например, и что? Направлен. Ну, наемный терять. работник. Ко Но у которого господа. только руки. Правильно. Пока есть что терять. А у кого-то что-то есть, там чуть-чуть осталось там. Mm. что да да Давайте тогда давайте сделаем, они все, сделают да. за нас. Да. Скоро mm -hmm. все обмешают. И будет прекрасно, и, и, милый, и, милый, более и Потому что сейчас многие, разбор, особенно сам, да. бюджетники, они просто боятся даже сюда выходить, ну, потому что все держатся на свое рабочее место. Возмущаться, возмущаются а проявить какую-то активность, поэтому... Ясно. Поэтому мы поддерживаем КПРФ. Понятно. Mm -hmm. И ни в коем Потому случае не единую Ну, другой альтернативы я просто да не, не могу. Конечно, не равно. Понятно, раз. точно. Mm -hmm. Спасибо. <свят> ну ладно, хорошо. Э, вопрос первый. Вы пришли на митинг против повышения пенсионного возраста. Ваша цель? Я хочу выразить свой протест против, соответственно, того, что сейчас происходит в стране, мне потому что очень сильно не нравится повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, и то, что у нас машины запрещают ниже евро 4. Ну, это просто уже какой-то беспредел. Просто антисоциальная реформа и антисоциальное правление. Хорошо, второй вопрос. Как считаете, сбором, сбором подписей, митингами, ну, Такими вот выборами там можно что-либо изменить на сегодняшний день? Я считаю, что это меньшее, что мы можем сделать. Почему? Потому что э, если мы будем сидеть на попе ровно дома, uh -huh. то нас никто не увидит и э, никто не услышит и ничего не изменится. Так мы хоть пытаемся что-то сделать. Да, возможно, э, ничего это не изменит, потому что ну, по большей мере э, тем, кто сидит у нас, соответственно, в Единой России, в правительстве, они просто этого не видят, э, им это просто неинтересно. Но это меньше, что мы можем сделать для того, чтобы изменить обстановку в стране. Ну смотри, э, здесь возникает такой, как бы, конфликт. Э, конфликт вот какой. Ну, с политической точки зрения вопрос о выборах я не буду обозначать. Ты будешь? Ну ладно, потом. Значит, э, ситуация такая. Э, на сегодняшний день человек приходит на избирательный участок, видит электронную систему голосования. Правильно? То есть, я не вру. Ну, в основном, да. То есть, что это такое? Это значит, данные, которые считыватель берет, КАИП этот, вот, эти данные или уходят по интернету, по закрытому каналу, или складываются на флешку. Ну, так я выражусь. Ну, на То есть, то есть после этого, значит, это говорит о том, что э, все вот эти вот пересчеты бюллетней ничего не значат. А, Формально. А, вот если взять выборы последние, которые у нас были в марте, вот честно вам скажу, я находилась на участке, соответственно, ну, примерно больше часа, потому что мы там пришли задержаться. И мы прекрасно видели, как привезли автобус людей, uh -huh. у нас, потому что была не электронная система, у нас просто, соответственно, передники, да. Uh -huh. Приехал автобус, людей высадили, запустили, запустили обратно в этот автобус, и потом, когда мы уже приехали на второй избирательный участок, потому что у нас Два человека на двух разных выбирательных участках. Этот же автобус стоял же там, и они опять кидали эти билетные. Uh -huh. Это то же самое, как э, по поводу вот этой открепительной системы и новой открепительной системы. Э, люди откреплялись и просто по три-четыре раза закидывали в урну, э, соответственно, те голоса, которые нужны. Понятное дело, что никто эти 90% или сколько там было на этих выборах, но ну, никто это не сделал. Потому что я у кого не спрошу, все голосовали. Сейчас, ну, понятно, ну, собственно говоря, вот у нас как раз и такая, такой подход к этому вопросу. О том, что учитывая электронные возможности буржуазии, учитывая их возможности маневрирования ну, ж, избирателями, то смысл ходить на выборы. Организовывать им массовку тут есть как бы двойственная ситуация С одной стороны, если мы пойдем на выбор Мы отдадим свой голос Но они также легко могут взять наш этот голос И задублировать, и отдать его за того, кому надо а Со второй стороны Если мы не пойдем на выборы То в любом случае наш голос отдадут Соответственно, тому, кому больше Процент у кого будет голосов Поэтому тут как бы Нет Мы, здесь... мы считаем, что участие в выборах это акт легитимизации власти, что современные выборы, они ни в коем мере не решают не политический, политический поэтому, экономический выбор нашего если народа. Если бы они были реально открыты, если бы они были честные, да, они бы решали Поэтому много. наше а мнение, что они... их нужно игнорировать как политическую позицию, как акцию гражданского неповиновения чего я боюсь, что если, допустим, много народу не пойдет на выборы, они все равно сделают процент, что эти люди проголосовали. Значит, покажут, и... сколько пришло народа, и важен сам эффект, что их власть не признают. Не знаю. Как... Как к этому относиться, честно, не могу точно сказать, потому что я считаю, что все-таки нужно как-то попробовать бороться. Ну вот у нас чисто политический, политический подход, если рассматривать, у нас политический подход да. именно такой, потому что самая да, активная политическая позиция – не идти на выборы. Да, да это, конечно, Потому что позиция. вся логика 2016-2018 -го, года, года показывает те выборы, что все дали, выборы. эти выборы, что да. дали, ну и какой хрен я пойду на третий. Эксперимент. А нет, вот я выбирала, допустим, в этом году я выбирала грудину. Если я выбирала Грудинина, почему я должна мучиться от тех рекордов, которые выбирали другие? Мне вот это вот напрягает. Ну, почему мучиться, это можно объяснить. Потому что на сегодняшний день нет ни одного кандидата там в президента или в депутаты, который бы шел бы. Ну, как бы выразиться, за пролетарские интересы. Это в любом случае не будет. Все кандидаты а, согласуются в администрации президента Российской Федерации. в принципе, основана на деньгах. Да. Потому что власть есть деньги, власть есть ресурсы. Поэтому в любом случае, если ты пошел, соответственно, по власть, значит, ты пошел зарабатывать деньги. То есть, ну, это как бы взаимосвязано. У нас нет такой партии, которая была бы основана то есть, только частями. Возвращаемся к моменту прихода на избирательный участок. Пришел, подошел и брать бюллетень. Самое первое действие ты расписался за то, что взял бюллетень. Да. Что это значит? Что согласен с которыми... Согласен? С действующей выбирать. системой. Это политический уже шаг. Но я не знаю, как здесь к системе, не к системе относиться, потому что все-таки выборы у нас прописаны в Конституции, в законах. С одной стороны, законы пишут, у нас действующая власть, а с другой стороны, Конституцию мы выбирали сами в 93-м году. <связать> я, я, я точно не выбирал. Но, Если вы выбирали, а, это хитрый ход. Нет <связать> уж, нет, поэтому мы здесь не Скажем годится. Так, я бы не выбирала. А в то время как раз э, после расстрела Верховного Совета танками Ельцина, mm. тот же самый Зюганов всех позвал о том, что надо прийти на эти выборы. И перед этим он как раз призывал о том, что не надо выходить поддерживать протест Верховного Совета. Ну, я, к сожалению... Не в курсе? Ну, в общем... я... Нет, я в курсе. Я, к сожалению, бы... Была бы не против системы СССР, мне очень была бы за. Да, мне не нравится строить то, что там, соответственно, все коксомолы, все пионеры, это немножко людей как-то одному ребенку, но, однако, СССР, я считаю, была очень великая страна. Ну, у нас был. подход простой, так как у меня возраст позволяет говорить о том, что я тогда работал в заводах, которые сейчас уничтожены, вот, я могу сказать одно, о том, что это более справедливый строй, чем то, что мы сейчас имеем. Да, Все. Благодарю. Вопрос можно задать? Русский дух ну, вопрос сейчас брут, Вопрос первый. Вы пришли на митинг. Цель. Цель прихода на митинг. Во-первых, против улучшения во инфекционного не только по улучшения инфекционного возраста. Я вообще не довольна тем, что происходит в нашей стране, нашим властью, нашим правительством. Считаю, что все их политика антинародная и пришла вообще против вот всего безобразия, что творится у нас в стране. Нас просто унитают, нас превращают в врагов. Извинили, отобрав... а, вопрос второй. А, как считаете, митинги, сбор подписей... Ну, собственно говоря, вот такие выборы позволяют ли надеяться, что что-то изменится? Нет, когда, конечно, приходит вот три тысячи, всего, ничего не изменится. Если бы выходили миллионы, uh -huh. может быть, что-то изменится. А сама ну сами формы, то uh есть. -huh. Те Но же, же самые выборы. Более, более такие... активные действия. Более Я активные действия. Угу. Мы собрались с вами. Вот Вот ну, смотрите, 2016 год. Да. Люди пришли Привили. на выборы. Депутаты после этого, новоявленные, заявили о том, что за нас 90% проголосовало. И дальше следующих действий были. Срезали льготный проезд на транспорте местного уровня. Части пенсионеров срезали пенсию. Следующие выборы. Март 2018 года. Пришли люди. Меня Проголосовали. Николай, в результате повышен пенсионный возраст. Да. Цент. Смысл ходить на выборы? Реформы, а впереди у нас в, в сентябре выборы. Сначала Дума принимает закон есть, о компенсации коррекарков, которые пострадали в танцы. Выборы. Сейчас! То есть они понимают, смысл на идти на, на выборы -20. есть Наверное, в сентябре? Нет! нет. 20 просто это нормально? Опять же, или портить просто. Сейчас! Они хотят принять нет, портить. Закон о это значит пенсионного возраста, прийти, расписаться. То есть взять передтень. Таким видим, образом, ты признаешь всю, земле, всю систему это? данного нет, вида. Сейчас! Да, да, да. 65 лет! Благодарю. Когда писать? Копейку или две. И только наши профсоюзы и пишут чужие удостоверения. У нас вот только наши адреса в интернете. Можете заходить, смотреть. Можно забрать? Конечно, конечно. Нет вопроса. Молодежь, задумайтесь, что молодость времена. Придет время, и когда-то вы садитесь тоже и у вас не будет пенсии. вы будете на полке... А направление вашего агентства? Мы сами по себе, мы только организовались фактически. Небольшое вот. Но у нас по жизнь, всей России это жизнь, дело скажем, идет, поэтому как будет, что будет, жизнь покажет. Нас как нас говорит, рыночные нас условия нас требуют нас одного – активности. И умение плавать, пока не, не утонешь. Сирен, вот мы плаваем. Он Он там. Да. Тренер, ну, вопрос который... первый такой. Э, вы пришли на митинг. Э, Ваша цель? Простой, а как... и Всякого здравомыслящего человека не поддержать реформу. Выразить протест против пенсионных. Да и много против чего протеста. Замечательно. Второй вопрос. Самается, с помощью сбора книги, подписи, упор, которые здесь по проводят, с помощью вот, митинга, с помощью выборов, как вы считаете, возможно, э, ну как бы, если не, не снизить человека. цены, тарифы, не остановить повышение возраста, Поро то читайте, хотя я бы я это хочу, все остановить. Все. Возможно? Давай. Возможно, хотя бы кому-то задуматься. Возможно, кому-то задуматься наверху, который, что нас прислушаться к народу, что, Ради может быть, есть смысл наконец-то его услышать повышение. хотя бы в чем-то, а, что я это не безгласное. Ну вот, см, ну вот смотрите, 2016 год, выборы, да, вот считают, снищики, э, пришли на выборы, надо, считают, проголосовали, через месяц власти депутаты власти начали граждан, говорить нет, о том, что за нас 90% проголосовало победили, и последовало. Э, льготный проезд убрали у пенсионеров, вот, пенсии вот, срезали. А народ, ну, про рост цен я уж молчу. 2018 год, март месяц, пришли на выборы, проголосовали, в итоге, повышение пенсионного возраста и, естественно, цены никто не останавливает. И впереди у нас сентябрь месяц. Смысл идти на выборы есть? Ну, дело в том, что для себя я вижу смысл то, что я не в 2016 году не голосовала за те, кого выбрали. И уж тем более в 18-м я не голосовала за того, кого выбрали. Но на избирательный участок ходила. Я ходила. Да, ходил, Тогда а я, я не да, буду политическую сторону вопроса как бы, обрисовывать, вот. а обрисую техническую сторону вопроса. То есть вы приходили на избирательном участке, стоял электронный орган, да? Электронный. Что это значит? Сбор данных происходит или по прямому каналу, закрытому каналу через интернет, или с помощью флешки. В момент пересчитывания голосов никто не проверяет, что там на этой флешке или что по интернету ушло, какая информация ушла. А пересчитывание бюллетней – это чисто формальность получается. Отсюда как раз опять этот же вопрос. Смысл ходить остается? То есть именно приходить, расписываться в бюллетнях, таким образом показывая то, что вы согласны с данной системой. И я обращаю да. внимание вот именно на этот момент, вы граждане, вы люди безразличные к судьбе Нет, я своей просто... страны, своего города, поэтому... Ну, у меня своя позиция, у меня такая позиция, если я не пришел, не проголосовал. Угу. Теперь вот, касается темы имею сегодняшнего митинга, Митинговать. Вот мое мнение о повышении пенсионного возраста... Всего хорошего. Николай Салманов. На первомайской демонстрации в колонии КПРФ он всего лишь поднял э, плакат э, «Я против повышения пенсионного возраста». И тут же прибежала полиция, отняла у него этот плакат, сказала, что это не согласовано с организаторами профсоюзами. Вот такие у нас профсоюзы, которые 1 мая в день международной солидарности трудящихся дают полиции команду отобрать плакат «Я против повышения пенсионного возраста».